Добрый день, друзья, меня зовут Алексей, я являюсь ведущим технологом компании Hendrix. По просьбе наших коллег компании «Рустехника» в городе Ярославль, я приехал поближе ознакомить вас с продукцией, рассказать нюансы нанесения и а, также ознакомить с, с относительно широкой линейкой а, нашей компании. У компании собственное производство, то есть предприятие, которое находится в городе Каунас, это Литва, а, представлена очень большая линейка детейлинга. Так это как защита кузова автомобиля, также и в салоне. И сейчас мы с вами рассмотрим каждый состав индивидуально и обсудим нюансы его нанесения. Состав номер один, самый топовый наш состав. Называется Hendrix M3. Этот состав уникален тем, что, во-первых, он универсальный. Его можно наносить абсолютно на все. Я имею в виду это ЛКП кузова. Это можно в салоне наносить его даже на какие-то, допустим, деревянные ставки или еще что-то. Его можно наносить на пористый пластик, его можно наносить на хромированные элементы, его можно наносить на алюминий. Абсолютно неприхотлив, при этом абсолютно не порчит материал, очень достойно себя показывает. Он идет как в индивидуальных упаковках 20, 30 и 40 миллилитров, а также идет в сетах. С этой вот такая вот красивая упаковочка. Внутри нее будут резиновые перчатки индивидуальной своей упаковочки будет микрофибровое полотенце, а также вот такой наш фирменный аппликатор с салфеточкой. Как я уже сказал, состав универсальный, абсолютно неприхотлив в нанесении. Химики долго разрабатывали, выбрали идеальную формулу, чтобы он был легок нанесений, так как это очень важно здесь, в современном нашем мире, и при этом сохранив все свои качества как керамического состава. Самое его главное отличие, помимо вытягивания цвета, глубины цвета, шикарного блеска, это очень высокая стойкость ко всем химическим каким-то составам, которые используются на мойках. Будь то очиститель дисков, будь то удаление металлических вкраплений, будь то еще либо какие составы именно тико-щелочные, он выдерживает абсолютно без проблем и долго кстати, сохраняет свои гидрофобные свойства. При правильном его изначально нанесении и э, при правильном дальнейшем обслуживании автомобиля э, были случаи, что до двух лет он держался гидрофоб и радовал хозяин. Состав ППФ винил. Это наша новинка. Также усилиями химиков доведен до практически идеального состояния в плане своей универсальности. Его можно наносить как на антигравийные пленки, Такие как глянцевые антигравийные пленки, такие как матовые и также на виниловые пленки любые цветные либо прозрачные, неважно абсолютно. Это также хороший гидрофоб. Ну что нужно, чтобы защитить пленку именно от негативного воздействия окружающей среды? Это вполне с ним справляется. Он поставляется только в сетах. Содержание сета я уже говорил. Точно такое же: это аппликатор, салфетка, это резиновые перчатки, микрофибровые полотенца. Также есть более легкое, керамическое, также, ну, керамическое покрытие, но более легкое нанесение, э, с Отличительная его способность та, что очень легок в нанесении. То есть подойдет как для начинающих специалистов, как условиях, допустим, автомойки, как на неотполированное авто. Наносится крайне легко, прощает множество ошибок тому, кто наносит. Э, имеет тоже сумасшедший гидрофоб, но э, недолговечный, скажем. По сравнению, опять же, с М3. Там топ-топа, здесь, конечно, он боится щелочных составов, если часто пользоваться щелочью, если использовать какие-то более мощные ухи, то, да, трафу будет, конечно, сходить намного быстрее, чем, опять же, повторюсь, М3. Обезжириватель. Потрясающая штука, универсальная, опять же, идеально подходит для обезжирения кузова перед нанесением состава. Идеально очищает поверхность, не оставляет после себя разводов, не портит их, не сушит, так как он универсальный, подходит и для обезжиривания элементов в салоне перед нанесением тех либо иных составов. Также относительно недавно вышел еще вот этот состав, это нано -скраб. особенно особенность в том, что в нем имеется легкий абразив, который, допустим, без труда очистит Возьмем стекло перед нанесением антидождя. Уберу удалит водный камень, удалит, удалит какие-то жиры, какие-то трудные загрязнения. При этом не исцарапает, царапает, идеально подготовит. Можно использовать как перед нанесением антидождя, попозже о нем поговорим, либо как самостоятельно, допустим, как услуга удаления водного камня. Ну и вот непосредственно сам антидождь Glass Pro. Опять же повторюсь, для достижения большего и лучшего результата обязательно нужно подготовить поверхность, очистить ее. У него есть определенные нюансы в нанесении, но об этом вы можете посмотреть наше видео, там все подробно рассказано. Состав реально хорошо работает. Также есть вот такие салфетки. Тот же самый состав, салфетка им пропитана, и есть вторая салфетка для обезжирения стекла. Подходит очень хорошо для какого-то частного использования. Вот эта салфетка, она тоже в принципе универсальная, ее можно использовать как для чистки моноскрабом, так и для нанесения антидорья. Есть вот такой интересный состав – пластик, металл. Он подходит для пластиковых элементов как снаружи, как экстерьера, так и интерьера. Допустим, пластиковые породы. По металлу подходит под алюминий, под хром. Можно его, допустим, использовать отдельно, так как вот этот состав, опять же, повторюсь, он может его заменить превосходно, и причем эффект будет лучше, но этот состав чуть бюджетнее, и можно оказать только эту услугу, и будет прекрасно. Переходим к салону. Это не керамика, это пропитка для кожаных элементов, сидений, торпеды иных карт. Он абсолютно прост в нанесении, поэтому после себя не оставит никаких ни разводов, ни следов. А, так как он на водной основе, никакого вреда коже он не причинит, а, он ее чуть-чуть притемнит, а, сделает немного эластичнее и что в будущем поможет а, более легко, что ли, удалить какие-то загрязнения с кожи. Состав для пластика пластик – А это также не керамика. Отличительное свойство его такое, что он и очищает, и восстанавливает пластик, и его консервирует. Также прост нанесение, не оставляет разводов, притемняет подсушкневшие пластиковые изделия. Работает прекрасно. Но, опять же, так скажем, не так долго, поэтому ну, процедуру можно периодически повторять. Состав тоже относительно бюджетный. Так, ну и вот наконец представлена линейка обработки текстильных изделий. Самый, так скажем, простой, но он один из первых составов. это Просто текстиль. Обрабатываются текстильные изделия, будь то пол, будь то коврики, будь то сиденья, потолок, все что угодно. Не оставляет ни следов, ни разводов. Также просто абсолютно в нанесении. Но еще раз говорю, по нюансам нанесения и всего прочего, а у нас есть уже видео, можете посмотреть, увидите, все там просто и понятно. Также состав Cabrio Protect. Ошибочно думать, что если Cabrio, то только для крыш кабриолетов, нет, это тот же текстиль, только он более концентрированный, что позволяет ну, более дольше сохранять эффект нанесенных деталей. Ну и вот наша новинка Textile Pro. Благодаря нашим химикам они улучшили формулу этого состава и что в дальнейшем после нанесения позволяет тем нам упростить процесс очистки автомобиля. Так, ну вот и возвращаясь к нашему топовому продукту, это состав М3. Вот на таком вот маленьком миниатюрном капоте мы нанесли и как вы можете видеть вот с этой стороны нанесен состав с этой нет а, шикарно притемняет видите как поднял цвет а, смотрите это всего лишь нанесли в один слой буквально плюс дали пару минут располировали результаты видите сами. так ну что друзья в принципе все по нюансам нанесения по ценам обращайтесь к в ваших регионах Uh, ну, uh, мы увидимся. Спасибо. Всего доброго. Пока.